всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз тоже связано с фото видеооборудованием а более конкретно пришел s-образный рик, так называемый стабилизатор ручной для того чтобы устанавливать камеры на нем ну и в последующем при помощи ручки осуществлять те или иные проводки видеосъемку при помощи стандартных камер помимо фото камер можно использовать и видеокамеры стандартные camcontors ну, а также использовать смартфоны ну, при помощи специализированных закрепляющих устройств которые представлены слева у нас, ну а справа представлена камера данное оборудование пришло у нас как обычно из Китая шло это все где-то приблизительно 3 недели ну что достаточно быстро, тем более в нынешних условиях ну и пришло это вот все в таком состоянии как таковой коробки не было, единственное что было вот такой вот стандартный пакетик которыми находится это S-образный RIG стабилизатор ручной да, снаружи была как обычно желтая упаковка обозначающая посылок из Китая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 причем отличие этого сообразного рига от стандартных которые достаточно занимают большое количество места в этом случае у нас риг раскладной вот такого плана причем размеры здесь следующие это 145 где-то здесь 145 а здесь 110 и сама ручка ну, сделано все из пластика я не знаю промышленным способом есть такая вероятность что может быть даже 3d принтером сделали вот такой вот так, и вот у нас есть инструкция по эксплуатации. На нескольких языках русского нету. Ну, стандартные языки это у нас немецкий, вернее. Стандартные языки у нас это вот китайский, английский, есть немецкий, есть французский вроде как, и есть даже японский. И вот что себя представляет эта инструкция. По сути, на одной листочке все это у нас отображается. Вся информация ну и вот в английской части, вот здесь можно увидеть и наблюдать, что необходимо сделать, чтобы данное устройство заработало вот такая вот инструкция, и вот сам рик, ну, сделан достаточно качественно, как говорил, может быть даже на 3d принтере все это дело выполнено, ну, либо промышленным способом, хотя вроде как промышленным есть здесь вот отверстия той и с другой стороны 1.4 дюйма чтобы закрепить вспомогательное оборудование там свет звук но ну, еще какое-то другое оборудование смотрите которое вам понравится и есть стандартное закрепляющее устройство тоже 1.4 и здесь тоже отверстие 1.4 резьба можно закрепить на любую длину какое вам удобно для того чтобы осуществлять съемку при помощи этого рига но ввиду того, что режим здесь пластиковый, то соответственно оборудование должно быть не столь тяжелым, ну там максимум на двух килограмм, то есть вот этот тут вот, около килограмма, Мы на нем посмотрим как это все дело осуществляется, и вот здесь вот есть ключик для того, чтобы в случае, если у вас что-то разболталось, подтянуть, это возможно сделать, причем ключик никуда не потеряете, здесь он надежно фиксируется удачно и хорошо да вот здесь вот кстати вот есть один минус то что его имеется в виду винт этот достать нельзя здесь вот проклеена резина чтобы доставать так и как таковой резьбы внутри нету. что не есть хорошо потому что иногда бывают такие случаи что длина винта может быть превышать, например отверстие крепления фотокамера, и тогда придется придумывать какие-то дополнительные вещи, ну либо здесь сделать резьбу, чтобы был китайский производитель, а это важно, кстати вот давайте проверим, закрепим стандартное крепление для смартфона, здесь здесь два варианта, можно вот в таком варианте, наиболее подходящий момент закрепили совы смартфон установили его и в дальнейшем осуществляете проводку что вам необходимо поснять в каком виде ну и соответственно с долей стабилизации это не трехосевой стабилизатор а ручной но все же иногда помогает вам сделать плавность движения вот такая у нас штучка пришла и давайте сейчас проверим как это все располагается на этом S риге стабилизаторе как камера так и смартфон давайте посмотрим может быть даже что-то со при помощи смартфона камеры вряд ли но при помощи смартфона сто процентов и давайте собирать и смотреть приступаем так я вам продемонстрировал rig S-образный так называемый стабилизатор маркировка его hc-1 имя производителя вы увидели название ролика который позволяет осуществлять плавные проводки при помощи руки ну и тем самым стабилизируя в ручном режиме ваше видео каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию предоставил вашему вниманию выбор только за вами